1, 1, 2, 3, 4 Друзья, вы слушаете радио в прямом эфире, радио Независимость Я думаю, свою радио Независимость назвать просто Радио Независимость Потому что до этого я его называл Радио Независимость 22 ну, Потому что в 2022 году вышел первый выпуск ну, вот я смотрю, на русском языке нет таких радиостанций, радио независимости. Я думаю, а какой смысл заморачиваться? Надо сделать копирайт, вот этот креатив комманс, ну, в общем, авторские права, ну, бесплатные, которые доступны каждому, и выходить как радио независимости. короче будет просто писать две буквы, коротко «РН» и все. Вот, в общем, это радионезависимость. Но она единственная на русском языке, поэтому, я думаю, нет смысла заморачиваться. Ну, и другое, что в результате вот этой все политики, как я считаю, хитрый, довольно-таки хитрый, как бы, ну, так скажем, мягко если назвать, то довольно хитрая политика, то говорить практически... О жизни нельзя. То, что происходит с нами, мы не можем говорить, потому что не знаешь, что скажешь, и уже тебе уже какая-то статья идет. Вот. И вот это поэтому остается говорить только какой-то поэзии, отвлеченной поэзии. В общем. Вот. И вот, в общем, я знал такое радио. Независимость. Оно, в общем, выходит на Ютубе когда-то было на фейсбуке, но там оно называлось по-другому вроде. что там такое. Мне что-то нравился Ерцин, что-то, ну, я, я его не читал, но что-то сам нарратив мне нравился, что его как-то рассказывали, что он был, ну старался быть каким-то интеллигентным человеком. Вот. И у меня вроде первая радиостанция называлась «Полярная звезда» на фейсбуке. И, ну, кстати, там почему-то все время у меня видео пропадали. И... Вот на Ютубе у меня ни разу не было случая, чтобы у меня пропало видео. Фейсбук такая странная, как бы... Ну, еще ее признали вот этот советский, вот, как его российский суд признал ее экстремистом. Фейсбук, она запрещена в России. Ну, наверное, отчасти поэтому, что они у меня постоянно там пропадали видео. Вот, и, в общем, я вот энтузиаст развития радио, в общем, я такой без, без особых, как сказать, недолго думая, в общем, изобрел радио в Ютьюбе, вот, и вот. Меня зовут Вячеслав Лавринов, вот, ну, в общем-то, я еще веду Твиттер, ну, Твиттер, он почему-то работает только через VPN, там какой-то простой VPN, и он как-то на телефоне его можно прочитать, а так он у меня не работает, то есть его как-то замедлили но он полностью исчез вот и там я но ну, я там в основном постараюсь по английски писать ну чтобы у меня было как-то дополнительное развитие что ли вот у меня хобби английский язык как бы чтобы он, он как бы чтобы его не забывать вот я пишу по-английски Какие еще новости? Ну, раз мы в прямом эфире, сегодня третье число, 3 апреля. У нас вечер в Сухиничах. В общем, какая-то на улице так сегодня серость какая-то. Ну, местных-то никаких нет вообще, в общем. Так, какая-то дистопия. Ну, все спокойно, но что-то мне не нравится вот это все как-то. Ну, какой-то... В атмосфере какая-то дистопия, в общем. Какой-то туман и... Я не знаю. Вот это все новости из Калужской области. Я не знаю. Меня, в принципе, местная политика никогда не интересовала, потому что... Ну, я видел вот это каких-то губернаторов там или мэры. Ну, они какие-то были, в общем... Это были бывшие советские секретари ну абсолютно ничем не примечательные люди абсолютно серые ну в свою как сказать в меру талантливые они умели вот так выступать вот это все по телевизору ну в общем ничем не примечательные и но ну, меня интересовали вот такие как бы ну в общем меня в общем можно сказать что либерализм меня интересовал и как-то ну, и потом, когда я стал религиозным, конечно, меня стал интересовать только либерализм, потому что ну, я понимал, что если вернется сталинизм, опять отнимут Библию, опять взорвут все церкви. Вот. Ну, хотя я выбрал баптист, баптизм, в принципе, баптизм он никак... Баптизм не имеет церквей, церковь имеется в виду собрание живых людей, ну, неважно, где, да, на улице, это уже у баптистов называется церковь. То есть у, у баптистов нет вот этих из каменных зданий, чтобы это была какая-то святая церковь. У них этого нету, Они ну, они раньше они в домах собирались в обычных, ну, в избушках. Ну, у кого-то, кто жил там. Вот. Но сейчас пошла мода тоже такие строить, как у католиков, какие-то такие красивые храмы. Но они имеются в виду все равно. Это как... Ну, то есть, это дом собрания буквально. Ну, то, что евреев тоже называли синагоги. У них был храм сначала, который построил Соломон. Потом его, когда разрушали, его два раза разрушали. Вот. И, ну, когда у них не было возможности, они собирались в домах, в домах молитвы. А дом молитвы по-еврейски синагога. Итак, откуда пошли вот эти синагоги? то, что храм же до сих пор разрушен, и им, им нельзя прийти помолиться, и поэтому евреи ходят в дом молитвы. Это, это не, не какое-то святое место, это просто место собрания. И по-еврейски это называется, ну место собрания называется синагога, в общем. Вот. Ну и у баптистов, в общем, ну и у всех вот это библейских христиан у вот такая как бы понятие, что у них нет нужды какого то ну, как Исай сказал, «Все, я все создал, землю животных, деревья это все святое. Для меня это все как храм. В общем, и реки, озера, и человек, который ходит, не думая там, убивает животных, кушает мясо, рвет грозди винограда, и он не имеет страха. Я его накажу, потому что все, что я создал, все святое. И Человек должен благодарить за все. Вот, вот такое что-то у Исаии написано. Ну, в конце пророка Исаи открыть можно, там, по-моему, последняя это глава, где он так говорит, что все, как бы, все мое там... Ну, Исаия говорит, что... Ну, Бог говорит, что что вы мне можете принести в жертву, когда это все мое, как бы, мои, мои, мои коровы, все мои овцы, кони, да? Там, птицы голуби шо вы мне принесете жертву возьмете мою же корову дай мне за заколите и скажите вот те жертвы она и так моя говорит сколько хочу коров все мои коровы все вот очень такое ну есть если очень вернется сталинизм все равно жалко православных сталин очень много расстрелял ну, тысячи людей буквально там есть, сейчас появились некоторые защитники Сталина, на вроде, кажется, Шевченко, который избил этого Николая Своницы. Ну, может, только вот это Шевченко, вот это какой-то, я не знаю, как сказать. Человек откуда-то, ну, как сатана из какой-то бездонной шахты вышел и начал защищать Сталина. Может, он возьмется защищать. Но Сталин расстрелял тысячи православных попов. Вот. Ну, еще десятки тысяч погибли в лагерях от голода, от тифа. Вот. И как бы если сталинизм, это, как говорится, то, что мне, ну, я бы не хотел этого. Поэтому меня интересовал ли, либер, либерализм. Ну, либер, либерализм именно такой, как бы именно, ну, чтобы это не был какой-то, тоже абсурд какой-то. Ну, то есть свободы должны быть, но я вот не понимаю, вот это ЛГБТ, я полностью не понимаю на Западе. У них нищие помирают на улице от голода, от наркотиков. У людей нет денег на медицину. Они вот ходят, вот это, требуют, чтобы им дали какие-то еще дополнительные права. Вот это, для ЛГБТ. Причем там ЛГБТ, они все богатые. Вот это. Элтон Джон, там у него миллион, миллионы денег, да, и он купается в деньгах, в наркотиках. Постоянно он ходит, там обкуренный по Лондону. И, как говорится, тут же вот эти нищие лежат, вот это африканцы на земле спят. И никому не ЛГБТ, никому до них нет дела. дайте нам вот это, право, в Москве было, дайте нам право ходить в Кремль к могиле неизвестного солдата, чтоб там, я не знаю, что там, ну, помянуть, что ли. Я не знаю, ее построили для Брежнева, вот эту могилу неизвестного солдата, чтобы он там мог фотографироваться. И, ну, и вот это, как сказать, офи официально такие красивые делать репортажи. Вот, в общем. А в это время были неизвестные солдаты, которые действительно еще были живы в Советском Союзе. Они жили на маленькие пенсии, в общем, и... Ну, в нищете, в общем, и никому до них не было дела. Брежнев там все построил для вот этого, для имперского вот этого шика. Построил вот эту могилу неизвестного солдата, чтобы там фотографироваться. Ну, и вот это ЛГБТ требовали, чтобы их тоже туда пустили фотографироваться. Я думаю, ну, если вы... Ну, я просто это не понимаю. Как бы, для меня права человека, тут вот это, начиная деснищик, с больных, или вот, ну, недавно, да, каждый смотрел телевизор, говорят, пришлите смс-ку, там больной мальчик, больная девочка, пришлите смс-ку там. Ну, вот, может, этим как-то заняться, я не знаю. Прям вот это, ну, то есть, мне нравится либерализм, но именно. Ну, как христианину мне нравится это, то, что я могу читать Библию, вот, и и за это меня не преследуют, в общем, вот, не ссылают на Соловки никуда, и вот, и... А, ну, вот это, новости, это новости Калужской области, в общем. Ну, то, что меня вот эти губернаторы никогда не интересовали, они как бы, ну, это бывшие советские какие-то портократы, технократы, ничем не примечательные, и... Ну, я не знаю, как бы ничего интересного на этом, как говорится, как сказка про белого бычка, она на этом, как говорится, и вся... Вот... Ну, вот это мне еще понравилось, что ну, я видел вот эту весь этот, как лицемерие, когда вот нищие, нищие на улицах, больные, медицине не хватает денег на все вот эти операции, какие-то квоты постоянно. И одновременно все ездят на Мерседесы, говорят: у нас такая европейская страна, богатство это хорошо, деньги это не грех. Ну, мне нравятся сейчас такие калужане. Особенно в первый день, когда вот это закрывали Volkswagen, они говорят, да нет, они... Ну, завтра они, эти немцы, приползут на коленях, будут проситься обратно. Потом уже, ну, скажем, днем, они видят, что эти заводы закрыли, в общем, и, ну, и бросили это, как бы... Ну, все, «Фольксвагена» завода не будет, «Тойота» завода не будет, «Форда» завода не будет. Ну, я не знаю, зато, в общем, как сказать, ну, теперь все вот это, как бы, все деньги ушли, и уже никто, в общем, раньше это и ГТРК, или как ее, НИК, ТВ, тоже говорили, что предпринимательство, это хорошо, заработать деньги, заработать деньги, это хорошо, там, посмотрите, там, на Васю, там, на такого-то, я не знаю, ну, из партии «Единая Россия», он построил себе три коттеджа, и это он с честным трудом заработал все там, он торговал джинсами вот это, на рынке где-то в Черкизу. Вот, зарабатываете деньги, деньги это хорошо, и вы будете помогать родине. А сейчас как будто вот эти деньги, они обесцениваются, и вот это какой-то, ну, не уходит, в общем, уже Вася уже стал таким патриотом, в общем, он учит тут это... Приемы карате, бокса, вот чтобы драться с этими. Ну, те, кто не патриот, в общем. Ну, вот с этими с либералами. В общем. Вот это интересно. И, ну, и вот это патриотизм, его, его вот это местное телевидение страшно включать. Потому что там сразу начинается патриотизм. Патриотизм, и патриотизмом заканчивается. Ну, и еще, еще ну, медицина, в общем. Что у них еще есть медицина, они вот это хвалятся, что там все они какие-то там чудные операции делают, что-то пересаживают, при, пришивают какие-то там что-то такое. Ну, такие новости Калужской области. В вот общем, вот этот Неп уходит, и место Непа заменяет патриотизм. Вот сейчас вот это все одни какие-то там показывают каратистов. Вот, они там головой ломают там стены, бетонные плиты пробивают кулаком, в общем, какие-то вот такие, как вот этот Непс на, на смену Непа, как бы пришел вот это кунг-фу какой-то, патриотическое кунг-фу, в общем. Вот, такие, в общем, новости, Калужской области. Ну, в общем, я вот все рассказал, вы слушали радио в прямом эфире. В общем, я энтузиаст развития радио. Но я думаю, когда-то вот это, ну, как я сейчас считаю, это реакционизм, ну, реакция, сталинская реакция. Но ну, многие хотели, чтобы сталинизм вернулся. И вот это именно реакция. Ну, точно так, как во Франции, ну, там была какая-то революция, потом была реакция, и возвратили монархию, в общем, когда-то. Ну, Роман Юго, это называется 1792 год, что ли, такой. Вот. И, ну, у нас то же самое происходит. Все хотели Сталина, и ну, при, при этом еще это и при Ельцине было. При не говорили, вот это Америка, да, она там, что она, что она тут делает, вот и это еще при Ельцине не началось. В общем. Вот, и, ну, и хотелось сталинизма, ну, и Ельцин начал вот эту войну в Чечне в 94 году, это тоже хотел показать, что люди, зачем вам Сталин, когда вот я, Борис Ельцин, я лучше любого Сталина, я такой же кровожадный, вот, и, ну, эта реакция сразу началась, в общем, при Храбачеве, боже так сказать, ну, и Храбачев тоже такой же был, он Послал в Вильнюс вот это спецназ, чтобы там подавить восстание, захватить телебашню. Вот. Ну и потом, ну, Горбачев сказал, что, я не, не знаю, Горбачев особо не любил про это говорить. Он говорил, что, как бы, ну, я даже не знаю, я так как-то не, не, не, не нашел объяснение, как он объяснял вот это... Вот. Ну, и такие же там подавления при Горбачеве были, кажется, в Белиси, в Баку. Вот. Но потом Горбачев понял, что это вот это ну, нельзя, ну, национализмом нельзя бороться, ну, или как более поэтично сказать, национал-патриотизм, да, нельзя вот в Польше они захотели вот эту вельветовую революцию, нельзя всех поляков выслать в Казахстан. Ну, то есть при Сталине это можно было... Но сейчас уже были кругом журналисты, газетчики. И, ну Можно было выслать чеченцев, да, их никто не знал. Вот, никто про них не писал в газетах. А вот взять всех поля поляков, выслать в Казахстан невозможно. И он, Горбачев, я думаю, мудро начал вот это, пытаться модернизировать Советский Союз. А вот нынешние правители, они этого не понимают. Они собираются, я не знаю, что ли, эстонцев опять выслать, Казахстан, то есть как как можно, ну и тем более нельзя ничего победить, ну даже если, ну если вдруг эстонцы захотят вступить в Советский Союз, да, добровольно, а если они не захотят что-то, да, высылать их в Казахстан или, ну я не знаю, а чем это, ну это же это называется геноцид в общем. Ну, вот это, или вот это нынешние политики вот это не понимают, что они никогда не, ну, не построят Советский Союз, потому что... Ну, то есть, это когда его строили, там еще было вот это. Это было нормально, высылать полностью народы в Казахстан. Это считалось нормально там. Или под Москвой Бутово в котловане зарыть 20 тысяч, ну, как врагов народа, да, при Сталине в 1937 году можно было так расстреливать, и никто не знал про это. Но сейчас это просто невозможно. И совет, ну, если вы хотите создать Советский Союз, надо как-то наоборот, дружеские связи укреплять, и может потом народ захочет вступить в какой-то союз, да. Вот, а уже как при Сталине невозможно просто взять вот так всех выселить, да, и вот это, ничего не получится. И, ну, и в, Чеч в Чечне, что он натворил Ельцин, да, то есть это была, ну, более-менее даже при Горбачеве просвещенная республика, туда стали возвращаться чеченцы, вот, там были институты, институты нефти, ну, различные, педагогические, люди ходили, работали, женщины работали врачами, педагогами, Сейчас все вот эти чеченские женщины ходят в платках. вот Все мужчины должны молиться в мечети, в городской. Ну, я не знаю, это... Хорошо, когда религию разрешили, да, но когда у тебя нет выбора, да, может, ты атеист, да, может, тебя интересует какая-то восточная философия, буддизм. Вот, ну, там все это, ну, в результате вот этой Ельцинской операции, ну, и, и, и так далее, ну, там не пойми, что, они ее, в общем, ну, оно закончилось ничем, в общем. Оно закончилось тем, что построили вот такое средневековое государство религиозное, вот, и то вот эта власть не понимает, она вот опять хочет какой-то Советский Союз. То есть это в результате, я не знаю, в Эстонии построить тоже какое-то шиитское, исламское социалистическое государство. Ну там они, они, даже не мусульмане эстонцы. Я не знаю, как вот, как вы представляете вот этот Советский Союз и, ну, вместо того, чтобы вот это дурью заниматься, может действительно дороги строить, вот эти школы новые. Вот это у нас, я вообще, вот это, ну, ре, ну, реакция есть реакция, потому что это невозможно остановить, это как лавина идет. Вот, нас засасывает в этот опять Сталинский Советский Союз. Вот, вот такие, в общем, новости. Ну вот, в общем, и все новости Калужской области. Но что еще тут, я, я не знаю, я, я политикой, в принципе, не занимаюсь, я стараюсь смотреть фильмы, но последнее время я бросил смотреть, потому что я не успеваю почему-то. Я, в общем, просыпаюсь, надо почистить зубы, умыться, что-то там приготовить, поесть туда, и, и, в общем, так весь день быстро проходит, и... Если смотреть фильм какой-то, то надо ночью сидеть. И, в общем, я уже бросил фильмы смотреть. Я вот так шут, минут пять посмотрю, какие-то новости и все, в общем. Вот, я бросил смотреть фильмы. Ну, и последних фильмов я смотрел на английском «Хороший пастырь», в общем, ну, с Де -Ниро, в общем, кому надо, найдут там Де Роберт Де Ниро. Ну, мне понравилось... Ну это он был сам. Это второй фильм, где он был режиссер за всю жизнь. Но ну, он решил сам его срежиссировать. Ну, так, ну фильм так себе. Но он посвящен, он практически как документальный, как появилась СРУ, то есть там, ну что-то такое интересное. Ну нормально, как сказать. Там начинается, там в общем студент его приглашают куда-то в театр. И потом его в какое то вроде масонского общества приглашают, там они надевают колпаки какие-то кукс склан, какие вот, общества буржуйцев, или в Америке. То есть он фильм такой документальный и как бы он так более честно показывает жизнь в США. Вот, ну, и их там, потом у них там как, их принимают студенты, в общем, ну и в обществе вот этих масонов каких-то, они между собой дерутся в песке, а сверху стоят старшие студенты, и на них мочатся, в общем, с, ну, с трибуны, описывают, ну, мочится на них, да. Ну, и потом, ну, так он становится членом студенчества. Потом ему говорят: там, Можешь ты немножко там поработать информатором, ну, как бы стукачом, потому что есть подозрение, что профессор сотрудничает с нацистами, но ну, это 30-е годы, и вот так этот студент становится стукачом, начинает работать на спецслужбы, а ЦРУ еще не существует. Но потом вот это начинается война, и он так растет, растет в ранге, и потом в США там собираются начальники, говорят, пора, ну, за место какого-то комитета, не пойми какого, пора создать вот этот ЦРУ. Ну, такой вот фильм интересный. Ну, и он длинный, главное, с Робертом Де Ниро. Вот. Ну, и в конце там у него какая-то трагедия. У него сын влюбляется в коммунистическую шпионку. Вот. И, и они ЦРУ решают, чтобы не было шума, лучше ее убить. И как бы... Ну, и сын отца обвиняет, говорит, что вот, вот, это, ну, вот эти игры в разведку, они как бы приводят трагедии. Вот, вот это хороший фильм, он на русском, он по-другому, он не хороший пастырь, а как-то он еще был в прокате, там что-то ложь, что ли, ну, государственная ложь, что-то такое, сейчас я на андроиде найду. Так, по-английски The Good Shepherd. Хороший пастырь, фильм. А, фильм 2006 года. Вот это, я посмотрел вот этот фильм. Но я вроде его смотрел два раза потом на английском. На английском я ничего не понял, честно говоря. У меня вот такой английский, что я, ну, разговорный, американский я не понимаю. И я потом в результате решил посмотреть на русском, чтобы понять, из-за чего там кого убили, кто виноват. Вот. а в русском прокате он шел как ложное искушение, не, не знаю, там какой там я ложного искушения там не увидел, в общем, ложное искушение это скорее какой-то что-то на, на эротику похоже. Ну вот этот фильм я посмотрел, да, в русском прокате оно как шло ложное искушение с Дениру такой на Википедии постер. Вот, вот это нормальный фильм. Ну, в общем, не буду больше вас грузить, в общем, вот это все, что, что, что у нас тут Сухинчи происходит. Ну, до свидания, желаю всем всего доброго. Надеюсь, что вот это, да, Господь Бог... Ну, на прощание, кстати, хотел сказать, недавно мне такое место попалось в, это, в Новом Завете, Иоанна, глава 6 Евреи спросили его, а вот ты говоришь, что то все, а что нам делать? -то? Ну, я удивился, что это вопрос, который дать был, ну, проклятый вопрос русской интеллигенции, что делать, кто виноват, и где мои очки. Ну, и я стал дальше читать. Они, ну, евреи говорят, что нам делать, тогда скажи. Иисус Христос говорит, ну, ваш, ну, а они говорят... То есть, какую, какую нам работу делать, чем нам заниматься? Он говорит, самая главная, лучшая работа – это верить в Господа Иисуса Христа. В общем, вот я, я думал, что вот. Ну, все говорят, что я там бездельник, нигде не работаю. На самом деле, Христос даже сам сказал, что я рабочий человек. Потому что вот, у Иоанна в главе 6 написано, что если ты веришь в Господа Иисуса Христа, то это... Самая наиважнейшая работа в мире то есть я труженик, ну, шахтер, стахановец. Вот, в, общем, вот. в следующий раз я медали одену какие-нибудь сделаю. Ну, из консервной банки вырежу какие-нибудь тоже, как у Брежневых Шесть звезд героя. В общем, ну на этом все. Прощай, прощайте, товарищи.